Как железо сковало меня. Что ты мучаешь, беспощадная боль? Отпусти меня, дай мне дышать. А пока он все еще мальчик, который размышляет, что же это был все-таки за сон. Но постепенно эти мысли отошли на второй план. Васе исполняется 9 лет. И отец определяет его в Коломенскую духовную семинарию. Мальчик отличался острым умом и прилежным поведением. И во время учебы радовал и преподавателей, и своих родителей. Матушка Евдокия вспомнила, как однажды, когда Вася только родился, и ей не хватало молока, то она стала кормить сына коровьем молоком. А соседки стали судачить, вот, кормит ребенка скотским молоком, значит, дурачок у нее вырастет. Сначала тогда матушка Евдокия расстроилась, а теперь вспоминала э, глупое рассуждение своих соседок с улыбкой. Вася... Радовал своими успехами, а еще больше радовал тем, что он не гордился своими успехами, был скромен как с преподавателями, так и с товарищами. У отца была большая библиотека, и мальчик часто пользовался книгами своего отца. Знаний ему, порой которых давали в семинарии, не хватало. Он знал больше. И отец с удовольствием ему помогал в учебе. И вот наступил 1799 год. И в жизни Василия происходят перемены. Упраздняется колумбинская епархия, а вместе с ней и закрывают колумбинскую духовную семинарию. Священное началие разрешает студентам семинаристам, закончить обучение в другой семинарии. Это можно было сделать либо в Туле, либо в Москве в Славяно-Греко-Латинской академии, либо в семинарии в Троице-Сергиевой лавре. Васе, конечно, хочется поступить в Москву, в Славяно-Греко-Латинскую академию. Один раз с отцом он уже бывал в Москве, там служил его дед по отцу. И Москва поразила его храмами, монастырями. И вообще столичная жизнь казалась молодому человеку привлекательной. Но отец боялся, что в Москве, в столице, слишком вольные нравы. И стал убеждать сына, что образование, которое он получит в троице и Лавры, более солидное. Вася согласился с отцом. Он привык с ним во всем советоваться и очень уважал его мнение. И так он поступает в семинарию Троицы Сергиевой Лавры. Поступает именно в тот класс, философский класс, где и закончил учиться в Колумне. Но при этом ему пришлось выдержать дополнительный экзамен, который он с успехом выдерживает, так как почерпнул очень много знаний из книг, которые предоставлял ему Отец. Сначала Василий испытывал материальные трудности. Он поступил учиться в семинарию не за казенный счет, а за свой кошт. То есть э, жил вблизи монастыря, но жить ему на э, квартире не нравилось. Во-первых, это отнимало много времени на дорогу от э, квартирах, где он жил до семинарии. Во-вторых, ему не нравилось, что хозяин приглашал много гостей. Он переехал на другую квартиру, но там, помимо него, были еще другие студенты, которые вели вольный образ жизни. И потом он решил жить на квартире у священника, Ну и там ему не понравилось. И он подал прошение жить в стенах монастыря где сначала не хотел, потому что там нужно будет нести послушание. Но все-таки он согласился, что лучше жить, наверное, в монастыре. И со временем монастырская жизнь ему понравилась. Ему дали послушание служить в больнице. И именно в этот период сформировалось мировоззрение Василия. Чужая боль, даже чужая смерть позволили ему задуматься о смысле жизни. И понять, что в жизни главное Бог. А все, что здесь в миру, проходит. Именно здесь, в больнице, Василий научился терпению, смирению, милосердному отношению к ближнему. И потом всю жизнь его эти качества и отличали. То есть всю жизнь он старался отзываться на чужую боль и не оставить ни одного просящего. Что касается учебы, то и здесь Василий учился отлично. На него обращает внимание митрополит Платон Левшин, покровитель семинарии. Ему понравился этот скромный, умный юноша. И он после того, как Вася закончил семинарию, благословляет его на то, чтобы он был еще и учителем семинарии то есть вчерашний выпускник, Василий становится преподавателем семинарии. В, в январе 1806 года Василий Дроздов произносит церковную проповедь, встретившую восторг слушателей и полное одобрение митрополита Платона, который тогда еще считался первым российским витей, то есть проповедником. Проповеди митрополита были известны и в Западной Европе. И вот Дроздов становится любимцем митрополита, который побуждает его к принятию монашеского звания. Но молодой учитель не спешит принимать решения. Конечно, монастырская жизнь ему нравится. Он даже летом остается в семинарии и очень редко приезжает в отпуск домой. Ему нравится уединенная молитвенная жизнь. Конечно, он позволял себе и мелкие радости, то есть нравился ему любоваться цветами в монастырском саду. Говорили, что он мог и поиграть в шахматы, сходить на рыбалку, поиграть на гуслях. Но все-таки стремление к монашеской жизни в конечном итоге взяло вверх. Василий пишет письмо своему отцу с просьбой дать ему совет. И если можно, благословить его на монашескую жизнь. Он понимает, что отцу, наверное, будет трудно это принять. Ведь он знает, что отец мечтал его женить. И уже даже на примете была девушка. Он хотел иметь его своим помощником в Коломне. Да и прохожане не раз писали митрополиту Платону с просьбой прислать им Василия в качестве приходского священника. Но, разумеется, получали отказ. Отец, конечно, с трудом, ему не очень комфортно от мысли от того, что сын станет священником, но пишет ответное письмо, в котором говорит о том, что сын это решение должен принять сам. И вот, и вот Василий подает прошение в июле 1808 года с просьбой о постриге его в монашество. И 16 ноября он был пострижен в монашество с именем Филарета, то есть в честь святого Филарета Милостивого. А 21 ноября рукоположен в Сан-Еродиакон. Казалось, что молодому монаху предстоит обычный путь ученого инока под покровительством митрополита Платона. Но Бог решил иначе. В декабре 1808 года Комиссия духовных училищ, созданная Спиранским, с целью преобразования всей системы духовного образования в России, вызывает из разных епархий молодых выпускников семинарий для служения в столице империи. Получил приказ и Веродиакон Филарет. То есть 29 декабря ему предназначено выехать в Санкт-Петербург. Митрополиту Платону, конечно, это не понравилось. Он думал, что его любимый ученик всю жизнь будет в Троице Сергиевой Лавре. Он говорит Филарету, что будет ходатайствовать о том, чтобы его не вызывали в Петербург. Но будущий митрополит решил покориться воле Божией. Он усмотрел в том, что его вызывает в Петербург Божий промысел. И вот 29 декабря Иродиракон Филарет выезжает в Санкт-Петербург. Он подчиняется воле начальства, но также, видимо, осознает, что перед ним открываются более широкие возможности для проявления его талантов и раскрытия способностей. Вот и с этого момента начинается его общественная деятельность, такая важная нужная для России, и такая сложная. Ну, об этом, дорогие братья и сестры, мы поговорим с вами в следующих выпусках. Сейчас я поздравляю вас с Днем памяти святителя и храни вас, Господь, его святыми молитвами. Я Эту боль, эту боль не у меня Помоги мне, Господь, я прошу.